Притча «Строитель мостов» Однажды два брата, Иван и Андрей, которые жили на соседних фермах, поссорились. Это была первая серьезная ссора за 40 лет между братьями, чьи хозяйства были очень взаимосвязаны. Но их сотрудничеству пришел конец. Все началось с небольшого недоразумения, которое переросло в обидную для обоих словесную перепалку и затяжное молчание.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 Так вот, ты построишь высокий забор между нами и избавишь меня от необходимости видеть его лицо и его ферму. Плотник согласился и взялся за работу. Он тщательно все обмерял, пилил деревянные бруски, не терял ни минуты. К заходу солнца, когда Иван вернулся с поля, плотник уже закончил работу. То, что Иван увидел, его поразило. Вместо забора через ручей был возведен мост каково же было удивление Ивана, когда он увидел своего брата, спешащего к нему через мост. Но ну, ты даешь, ты построил нам мост после всего, что я наделал», — воскликнул Андрей. Братья встретились на середине моста, пожали друг другу руки и обнялись. Они попросили плотника остаться поработать у них еще, но он им ответил, «Я бы с радостью, но мне еще нужно построить много мостов». Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Чтобы быть в курсе новых видео нажмите на знак оповещения, колокольчик после подписки.